«Ни Сергей никоим образом не могли на него повлиять», — сказала Тихановская в своем видеообращении. «Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — сказала она. По словам Тихановской, она думала о том, что вся эта компания меня очень сильно закалила, придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально». Кандидат в президенты Белоруссии призвала людей беречь себя. «Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — сказала она. В виде обращения Тихановской подписано «Я уехала к детям».